Здравствуйте! Хочу вам сегодня показать свою цветущую орхидейку, как она распустила дальше свои цветочки. Это королевская орхидейка. Огромная, вот почти по грудь мне. Ждите какие крупные цветочки. Видите рука, какая ладошка. Очень красивая орхидейка. Она хоть и белого цвета, там начала уже отцветать. Уже эти цветочки скоро отпадут. Новые цветочки, вот они маленькие, значит, а потом увеличиваются, увеличиваются и становятся огромными. На ней вот видите, сколько цветов. Я бирочку не снимаю, я ну, оставляю, чтобы знать, какой фирмы. Она не мешает, она палочку ее прикрепила. Очень хорошо, на ней было много цветов. Здесь были цветочки, здесь просто не успеваю все показывать, так как немножко занята была. А здесь внизу у меня возле этой сказочной орхидейки королевской антуриум внизу. И такой уголочек получился замечательный. И вот такой пестролистный колотея. Видите, какая она красивенькая. Листы не обалденный. И вот так смотрятся мои цветочки. У меня зрители мои просили показать обзор орхидей. И я решила вам сегодня это сделать. Смотрите, как он, эта королевская орхидея набирает бутон Большой-большой, он кругленький такой. А затем начинает открываться. Так интересно это наблюдать все. Вот там вот такая маленькая, плотные листочки, лепесточки. И зачем увеличивается в размере. Вот этот вроде бы еще больше. Они уже отцветают. Уже давно очень. К стенке прижимаются. И дети бегают, их щупают, нюхают каждый раз. И немножко повредили их внешний вид. Но вообще очень красивая белая снежная орхидейка. У меня сейчас не все орхидеи цветут. Просто набирают бутоны. Но я покажу вам кое-что. Что у меня есть из моих орхидей. Если что-то... Эм, Хотите другое увидеть, я вам покажу э, видео из магазина. Тоже очень привлекательное видео. Здесь у меня такая полочка стоит. Здесь я размножаю поларгошечки, а сверху поставила орхидейки. Вот она напускает, Ни лампы, ничего нет. Видите, ничего. Естественный свет. Вот они просто стоят себе, растут, корни пускают. Э, если орхидейка наращивают корни и листья, она цветонос не пускает. А когда орхидейка приостановила рост своих листьев и корней, она начинает выпускать цветоносик. Тут у меня такое окошко с орхидеечками. Я показывала вам полочка. Под орхидеи очень удобно. Я сейчас покажу каждую орхидейку отдельно. Здесь у меня реанимашка. Недавно было про нее видео. Она еще не пускает корешочки. Это две орхидейки-минечки. Я их распострашила. И они стоят у меня в водичке. Ждут своего часа. Цветочки, конечно, не хотят цвести дальше. Белая вообще засушила свои цветочки. А фиолетовая немного еще подцветет. Полюбует меня своим ростом. Это чармер выпустил цветонос. А, а, он один раз был выпустил цветонос, я его случайно сломала, сейчас где он, и он его не продолжил рост. Он его остановился в росте. Где ж тут? А, вот он, вот он. Видите? И не хочет дальше расти. Так я остался. Я его передвигала с места на место и случайно зацепила и сломала. Но он с другого места выпустил новый цветонос. Так, теперь сюда переходим. Это минечки у меня в одном горшочке растут, неплохо они себя чувствуют. Это Каода, это желтая орхидейка, очень красивая. Это леодора у меня посажена в керамзит. И вот корневая ее, не знаю, на дне водичка все время в вазу. Это у меня один единственный экземпляр посажен в вазу, закрытую полностью систему. Ну, не знаю, как она будет себя чувствовать. Я вам буду снимать видео, рассказывать. Пока таких сильно хороших результатов я не вижу. Корни вот растут. Корни хорошие у нее, замечательные. Но нету цветоносов. Вот один есть, цветонос выпустила, И он долго-долго стоит, ждет. Листочки не хотят много пускать в рост. Ну, пока про нее говорить нечего. Пока я наблюдаю за ней, а потом буду вам рассказывать. Вот минечки у меня, как называется, тайсука кабальт. Это черная орхидеечка, И варигатная здесь рядом тоже хорошо себя чувствует. Горшки с двойным дном, наконец, на, на, конец. на второй, второй горшочек я покрываю полностью водой и на пальчик, чтобы было керамический покрыт. И так они у меня находятся. И этот также самая орхидейка в горшочке. И этот горшочек тоже так же. Мне понравился этот способ выращивания орхидей. Но пока цветов нету, видите? Вот одни цветоносы. Одни цветоносы. Даже дикий кот пока не цветет, а набирает вот цветоносики. Ну, ничего, позже расцветут. Будем ждать, надеяться и любоваться этой красотой. Чуть позже. Вот такие орхидейки у меня на сегодняшний день. Еще там есть в другой комнате, но позже покажу вам в следующий раз. А пока на этом все. Посмотрим видео, которое я снимала в магазине. Расскажу вам про орхидеечки, которые продаются в магазине. Я зашла в магазин полюбоваться этими прекрасными цветочками. И вот мне попались на первый взгляд мини орхидеечки. Это мультифлорочки. Очень красиво цветущие растения. Я хочу вам показать какой ассортимент в магазине на данный момент. Сейчас пройдем дальше. Дендрофаленопсисы. Очень красиво цветущие. Все в цвету. Цену я вам показываю на экране, чтобы было видно, все понятно. Очень большой ассортимент. Вот те были в почках, а этот вообще цветущий, красивый, замечательный. Теперь белоснежные орхидеички. Пошли целый ряд выставили. Очень красиво смотрится. Вот такой полосатик красивенький. Цена тоже есть на экране. Я хочу показать вам все орхидейки. У них немного в этот раз привезли. Я, может быть, на остатки попала. А вот какая прекрасная орхидейка. Я такую ренемашку покупала себе. У меня есть такая ренемашечка. Все названия конечно, сейчас не помню. Это нужно смотреть записи. Наизусть очень сложно заполнить необычные орхидейки. Но это и не надо, мы просто сейчас посмотрим обзор, посмотрите какая пятнистая желтая необычная орхидейка. Ну и эти фиолетовые очень красивые орхидейки, они смотрятся, когда их много, замечательно смотрятся. Разнообразные орхидеечки, оттеночек рыжеватого немножечко, очень красивая. И желтые пошли орхидеечки. Такие тоже роман лимонные, яркие. Есть чуть-чуть другой оттеночек. Теперь с, с такой красной серединкой белоснежки красивые. Это меня просили зрители показать свои орхидеи. Но так как сейчас мои только на почках. Я вам конечно несколько покажу, какие у меня цветут. Ну, пока посмотрите обзор магазинных орхидей. Они очень красиво смотрятся. С пятнышками он орхидейки попадаются, Наверное, вода попала, я думаю, и начала чуть-чуть подпорчиваться. А вот какая красивая. Ой, какой красивый цвет необычный, нежная такая. М, прелесть. Это с... Этими цветами можно любоваться, любоваться бесконечно. А желтое посмотрите, как солнышко. Прям весну прям напоминает. А это какая красивая. Очень красивое, замечательное зрелище. Смотрите, не пожалеете. Я показываю все как есть, ничего не обрезаю. Видите, немножко болезненно. Это вообще красивая орхидея. Название не знаю. Кто знает, может быть, название Подписывайте в комментариях, подсказывайте. А это прям как бабочка немного похожа. Видите, запщипчиков еще чуть-чуть. И все. А это далматинцы очень красивые. А это большие орхидеи Это бих огромные. У них прям как рука цветочек размером. Ну, и у них цена, конечно, 686 гривен. А теперь покажу вам у Вот такая маленькая 70 гривен. Вот эти по 120 гривен. Какую-то надо выбрать себе, конечно. Вот огромные, но они очень точек сильно много, наверное, это какая-то конкретная болезнь. Корни, хотя неплохие на первый вид. Можно было бы обрезать эти цветочки и начать спасать. Но у меня на зиму что нет желания, я уже после Нового года уже начну покупать реанимашки. И не цветущая какая огромная орхидеечка, посмотрите какое в горшке. Листья такие мощные, прям гигантского размера. Очень хорошее, мощное растение. И на распродаже также ананас вот стоит. 479 грин, сейчас 198 уценили. Ананасик уже плодик дал. Это все распродажа. Дикий виноград. Как они еще на бегонии цветущие. Неплохие цветочки распродажи. Они, по-моему, по девятнадцать по гривен были. Надо посмотреть четко. И фиалочки там есть. Какой-то себе выберу. Вот это, наверное, возьму. Да, пускай будет В доме. Не помешает лишняя бегония. А вон фиалочки еще есть. Вот. Решила, значит надо брать. Лимончик вот распродажечка. 398 гривен уценили. Ну, обработать его, полить удобрением и пойдет фрост. Неплохой лимончик. А это не уцененный ананасик. 400 гривен. 400 гривен стоит медсененый ананасик. ананасик. А вот это мы вышли с Красивая. цветочного зала и вот так оформили фойе. Смотрите, как фойе. красиво. Здесь люди фотографируются. А это другой зал. Здесь семена это продаются я цветов. Я хотела найти себе устому. Ну, не нашла, не знаю, семена. Может, еще привезут. Все посмотрела. Все нравится. Ну, все не посадишь, понятно. Спасибо всем большое за внимание. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь. Всем удачи. Пока.